Сегодня пятница. По старому стилю 18 марта, по новому стилю 31 марта. Седмица Пятая Великого Поста. Постный день, глаз 8. Сегодня праздник. Святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия, преподобного Анина Халкидонского, монаха священно-мученика Дмитрия Розанова Пресвитера, преподобно-мученица Наталии Баклановой инокини. Житие святителя Кирилла Иерусалимского Святой Кирилл, архиепископ Иерусалимский, родился в Иерусалиме в 315 году и был воспитан в строгом христианском благочестии. Достигнув совершеннолетия, он принял монашество, а в 346 году стал пресвитером. В 350 году после смерти архиепископа Максима он стал его преемником на Иерусалимской кафедре. В сане Иерусалимского патриарха святитель Кирилл ревностно боролся против ересей Ария и Македония. Этим он возбудил против себя ненависть арианствующих епископов, которые добились его низложения и изгнания из Иерусалима. В 351 году на праздник Пятидесятницы в Иерусалиме около трех часов дня было чудесное знамение. На небе явился честный крест, сиявший ослепительным светом. Он простирался от Голгофы до горы Елеонской. Святитель Кирилл сообщил об этом знамени императору Арианину Констанцию, надеясь обратить его в православие. Незложенный с собором еретик Акакий, бывший митрополитом Кесарийским, решил изгнать святителя Кирилла, пользуясь содействием императора. Когда в Иерусалиме наступил сильный голод, святитель Кирилл надела милосердие и стратил все свое имущество. Так как голод не прекращался, святитель начал продавать церковные вещи, покупая на вырученные деньги пшеницу для голодающих. Враги святителя распустили слух, будто бы видели в городе женщину, плясавшую в священном облачении. Воспользовавшись этим слухом, еретики силой изгнали святителя. Святитель нашел приют у епископа Сильвана в Тарсе. После этого в Селевкии собрался поместный собор, на который прибыло около 150 епископов. Среди них был и святитель Кирилл, которого митрополит Акакий хотел не допустить к заседаниям, но собор не согласился. Тогда Акакий покинул собор и перед императором, и патриархом Арианином, Евдоксием, оклеветал и собор святителя Кирилла. Император подверг святителя заточению. Когда воцарился император Юлиан Отступник, правивший с 361 по 363 год, он якобы из благочестия отменил все постановления Констанция, направленные против православных. Святитель Кирилл вернулся к своей пастве. Через некоторое время, когда Юлиан утвердился на престоле, он открыто отрекся от Христа. Он позволил евреям восстановить разрушенный римлянами Иерусалимский храм и даже выделил им на постройку часть средств из государственных податей. Святитель Кирилл предсказывал, что слова Спасителя о разорении самых камней храма несомненно исполнится, и богохульный замысел Юлиана потерпит крах. Однажды ночью случилось такое сильное землетрясение, что даже уцелевшие основания древнего Соломонова храма сдвинулись с места, а вновь возведенные пали и рассыпались в прах. Когда иудеи все-таки снова начали постройку, с неба пал огонь и истребил рабочие орудия. Великий ужас объял всех. На следующую ночь на одеждах иудеев появилось знамение креста, которое они ничем не могли уничтожить. После этого небесного подтверждения предсказания святителя Кирилла его снова изгнали, а кафедру Иерусалимск занял святой Кириак. Но вскоре святой Кириак претерпел мученическую кончину. В 363 году память 10 ноября. После гибели императора Юлиана святитель Кирилл вернулся на кафедру, но в правление императора Валента в третий раз был отправлен в ссылку. Лишь при святом благоверном царе Феодосии Великом, правившем с 379 по 395 год, он окончательно вернулся к своей архипасторской деятельности. В 381 году святитель Кирилл участвовал во Втором Вселенском соборе, который осудил ересь Македония и утвердил Никео-царьградский символ веры. Из творений святителя Кирилла особенно известны 23 поучения, 18 огласительных для готовящихся принять крещение и 5 для новокрещенных, и две беседы на евангельские темы о расслабленном и о... «Притворение воды в вино в Кане». В основе огласительных поучений лежит подробное разъяснение символа веры. Святитель предлагал христианину записать символ веры на скрижале сердца. Члены веры, учат святой Кирилл, составлены не по человеческому измышлению, но из всего Писания собрано все важнейшее и таким образом составлено одно вероучение. Как горчичное семя в малом зерне заключает множество ветвей, так точно и вера в нескольких изречениях совмещает все учение благочестия Ветхого и Нового Завета. Скончался святитель Кирилл в 386 году. Житие преподобного Анина Халкидонского, Пресвитера Преподобный Анин, монах, родился в Халкидоне в христианской семье. После смерти родителей он в 15-летнем возрасте удалился в монастырь, где принял иноческий постриг. В поисках полного безмолвия он ушел в вглубь пустыни, где река Ефрат отделяла Сирию от Персии. Там он повстречал старца Майума и поселился вместе с ним. Оба подвижника проводили очень строгую жизнь. Во всю святую Четыредесятницу они ничего не вкушали, наслаждаясь и радуясь о пище духовной. Святой Анин ежедневно издалека носил питьевую воду. Однажды он вернулся с полными кувшинами ранее обыденного, ибо ангел наполнил сосуды водой. Старец Маиум понял, что его ученик достиг высокого духовного совершенства и просил святого Анина быть его наставником, но тот по своему смирению отказался. Впоследствии старец переселился в монастырь, а святой Анин остался один в пустыне. Постоянными подвигами святой победил в себе страсти и удостоился дара исцелений и прозорливости – даже дикие звери повиновались и служили ему. Куда бы ни пошел святой, за ним следовали два льва, одному из которых он исцелил язву на лапе. Молва о святом распространилась по всей округе, и к нему стали приходить больные и одержимые злыми духами, прося исцеления. Вокруг святого собралось даже несколько учеников. Один раз, в семнадцатом году, его подвижничество, к святому пришли несколько человек и просили чем-нибудь утолить жажду. Надеясь на силу Божью. преподобный послал одного из учеников к высохшему колодцу. Чудом Божиим колодец наполнился доверху, и этой воды хватило на много дней. Когда вода кончилась, преподобный не дерзнул снова просить «чудо Божие» для себя» а стал ночами сам носить воду из Ефрата. Епископ Неокисарийский Патрикий неоднократно посещал преподобного и посвятил его вопресвитера, хотя смиренный подвижник не решался принять священный сан. Узнав, что святой сам издалека носит воду, епископ Патрикий дважды дарил ему ослов. Однако преподобный каждый раз отдавал их бедным и продолжал носить воду сам. Тогда епископ велел выкопать большой колодец, который время от времени наполняли, пригоняя ослов из города. Одна благочестивая женщина, заболев, отправилась к преподобному Анину просить его молитв. На пути ее встретил разбойник. Не найдя у женщины денег, он решил сотворить насилие и стал принуждать ее к греху. Женщина призвала на помощь преподобного и воскликнула. «Святый Анине, помоги мне». На разбойника внезапно напал ужас, и он отпустил женщину. Придя к преподобному, женщина рассказывала ему обо всем и получила исцеление. Раскаившийся разбойник тоже пришел к преподобному, принял крещение и постригся в монахи. Копье, которое он воткнул в землю, намереваясь совершить насилие, проросло в мощный дуб. Глубоким старцем, 110 лет, святой предсказал время своей кончины и указал собравшиеся братья и своего преемника по игуменству. Перед кончиной святого Анин беседовал с явившимися ему в видении святыми пророками Моисеем, Аароном и Ором со словами «Господи, прими дух мой, святой отошел к Господу». Житие священномученика мученика Дмитрия Розанова при Свитера священно Дмитрий родился 10 октября 1889 года в селе Бардина Коломенского уезда Московской губернии в семье псаломщика Петра Розанова. По окончании в 1907 году Коломенского духовного училища он женился на Елизавете Павловне Кедровой и был назначен псаломщиком в храм Михаила Архангела в село Починки Коломенского уезда. После большевистского переворота и начала Гражданской войны он был в 1918 году мобилизован в тыловое ополчение Красной Армии, в котором прослужил до 1921 года. 21 ноября 1921 года Дмитрий Павлович был рукоположен в к Михаила Архангельской церкви в селе Починки а 8 мая 1922 года к той же церкви священникам. В то же время одной из форм борьбы безбожных властей с церковью было требование уплаты произвольно назначаемых сумм в виде различных налогов. В 1931 году за неуплату одного из налогов отец Димитрий был приговорен к четырем месяцам принудительных работ. Мера наказания не была связана с лишением свободы, и священник во все церковные праздники приезжал в село и совершал богослужение. В 1933 году отец Димитрий был награжден наперстным крестом. В 1937 году власти, в связи с распоряжением советского правительства о физическом уничтожении церкви, приняли решение арестовать священника, а храм закрыть. В октябре 1937 года были собраны показания лжесвидетелей о том, что священник якобы занимался предвыборной агитацией, направленной против кандидатов, которые выдвигались местными коммунистами, и предлагал в кандидаты верующих людей, из-за чего население проголосовало против коммунистических кандидатов. Председатель местного сельсовета попал в НКВД справку, в которой писал, что благодаря агитации священника коммунистических избранников только со второго раза удалось провести в кандидаты. «Дальнейшее пребывание Розанова в селе Починки невозможно», заключил свою справку председатель. Группа граждан села Пачинки, которые явились впоследствии и лжесвидетелями, Направила в НКВД заявление, прося привлечь священника и активных членов двадцатки к уголовной ответственности за срыв выборов, так как были предложены не те кандидаты, которые предлагались представителями советской власти. 12 ноября 1937 года отец Дмитрий был арестован, заключен в Каширскую тюрьму и через день допрошен. На допросах следователь повторил все лжесвидетельства, но на каждый вопрос с описанием несовершенных преступлений и пересказом непроизнесенных слов отец Дмитрий отвечал однозначно «Этого я не говорил и виновным себя не признаю». 16 ноября следствие было закончено, и 19 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Дмитрия к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. В марте 1938 года родные получили от него письмо со станции Известковая у Сурийской железной дороги, и на этом всякая их связь со священником прекратилась. Священник Дмитрий Разанов скончался в Бамлаге 31 марта 1938 года и был погребен в безвестной лагерной могиле. Жития мучеников Трофима и Евкарпия Никомедийских Святые мученики Трофим и Евкарпий были воинами в Никомедии во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане правившим с 284 по 305 год. Они отличались большой жестокостью в исполнении всех указов императора. Однажды, когда эти воины разыскивали христиан, они вдруг увидели большое огненное облако, которое сходило с неба, сгущаясь по мере приближения к ним. Из облака раздался глаз. «Для чего же вы так усердствуете, угрожая рабам моим?» Не прельщайтесь, никто не может подчинить своей власти верующих в меня, но лучше сами присоединитесь к ним и тогда приобретете себе царство небесное. Воины в страхе упали на землю, не смея поднять глаз и только говорили друг другу. Поистине велик Бог, явившийся нам ныне: Счастливы будем мы, если станем рабами Его. Господь сказал: «Встаньте, покайтесь, вам прощены будут и грехи ваши». Поднявшись, они узрели в облаке сидящего светлого мужа и великое множество предстоящих ему. Пораженные воины в один голос воскликнули, «Прими нас, ибо злы и невыразимы грехи наши, нет другого Бога, кроме тебя, Творца и единого истинного Бога, а мы и не присоединились еще к рабам твоим». Как только они это сказали, облако сомкнулось и вознеслось к небу. Духовно переродившись после этого чуда, воины выпустили из темницы всех заключенных христиан. За это святых Трофима и Евкарпия предали страшным истязаниям. Святых подвесили и рвали их тела железными крюками. Они в молитвах благодарили Бога, веруя, что Господь простит им прежние тяжелые грехи. Когда же был разожжен костер, святые мученики сами вошли в огонь и там предали свои души Богу. Житие преподобно мученица Наталии Баклановой Иннокене. Преподобная мученица Наталья родилась в 1890 году в селе 6 Подольского уезда Московской губернии в семье крестьянина Василия Бакланова. Когда девочке исполнилось 8 лет, родители отдали ее в школу, по окончании которой она сначала помогала им по хозяйству, а в 1903 году поступила послушницей в Новодевичий монастырь в Москве. Здесь она подвязалась до 1918 года, когда начались гонения на русскую православную церковь, и монастырь был через некоторое время закрыт. Оставшись жить на территории монастыря, где кельи были представлены в коммунальные квартиры, она работала сначала уборщицей, а когда пришлось покинуть стены разоренной обители – Вместе с монастырскими послушницами, сестрами Евдокией и Анастасией Прошкиными, поселилась в поселке Пристанции исходня под Москвой, и работала у разных людей по хозяйству. В 1931 году она устроилась уборщицей в Институт курортологии в Москве. Инакине Наталья была арестована 27 ноября 1937 года. Сотрудники института показали, что Наталья Васильевна всегда отказывалась от общественных поручений. Если она и участвовала в работе, то исполняла только техническую работу, а общественные работы чуждалась, проявляя к ней враждебность, отказываясь ходить на собрания, говоря, что у них все собрание и собрание, а ей некогда ходить на собрания. В качестве свидетеля был допрошен священник, служивший в храме в поселке, где жила инокиня. Он показал, «Мне у контрреволюционной деятельности бывших монашек известно следующее. Все три монашки проживают вместе в одной квартире, между собой тесно связаны». Бакланова говорила, «Ныне все против нас направлено, не дают нам свободно веровать в Бога». Бакланова сказала, что в доме отдыха такая скука, все пропаганда и пропаганда, безбожия, книжек религиозных нет. Такие разговоры и подобное недовольство существующим положением, как разговор и недовольство контрреволюционного характера. Слышал от каждой монашки. 7 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила Инатиню к 8 годам заключения в исправительно-трудовом лагере, и она была отправлена в Сиблак. 8 января 1938 года она прибыла с этапом в Мариинск. Однако тяжелые условия лагеря оказались для нее непосильными, она заболела и была помещена в лагерную больницу в Мариинске. Иннокиня на Наталья Бакланова скончалась в лагерной больнице 31 марта 1938 года и была погребена в безвестной могиле.